Всем привет! С вами сирабаба Виктор. Сейчас всем, кто меня слушает, я расскажу и покажу, как зарегистрировать свой аккаунт в службе Google AdWords. Те, кому это будет интересно, вместе со мной могут пройти все по шагам. Я буду говорить и показывать, вы все повторять. Если не успеваете, то нажимаете паузу, делаете то, что я показал, и только потом движемся дальше. Итак, Внимательно слушаем, точно копируем действие и получаем собственный аккаунт в службе Google AdWords. Начнем. Для того, чтобы зарегистрироваться в аккаунте AdWords, необходимо иметь собственный электронный ящик, зарегистрированный на Google. Если у вас нет собственного электронного ящика, находящегося на Google, вам необходимо будет пройти регистрацию. О чем смотрите соответствующее занятие. Сейчас же мы будем проводить занятия для тех, у кого уже есть этот ящик. Для того, чтобы регистрироваться, начинаем с того, что нам необходимо войти в наш аккаунт Google Gmail. Так, для этого набираем gmail.com У меня здесь вот просят Напомнить данные. Дальше мы набираем наш ящик. Набираем пароль. Если у вас по каким-то причинам отображается все на непонятном вам языке, здесь внизу есть необходимый переключатель, в котором вы можете переключить на нужный вам язык. Переключите на русский язык и можете пользоваться дальше. Итак, заполняем все данные, нажимаем «Войти». Мы попадаем на страницу, которая отображает, что у нас находится на нашем ящике. Опять же, если у вас такая же ситуация как у меня, то есть показывает, что у вас все на английском языке, то вам необходимо переключиться на русский язык. Для этого мы вызываем Options, Mile Settings и здесь выбираем Gmail Display Language и выбираем русский язык. Называем савы и получаем необходимый нам русский язык. Итак, после входа в Gmail мы набираем кнопку Еще и выбираем все продукты. Нам выдаст список всех сервисов, которые предлагает Google AdWords для того, чтобы мы могли их использовать. Но нас интересуют сервисы, связанные с рекламными программами. Выбираем рекламные программы. Нам Google предлагает два сервиса. Один сервис с размещения их рекламных материалов на наших сайтах, на которых некоторые даже зарабатывают деньги. А другой сервис присоединится Google AdWords, через который тоже можно давать собственные объявления. Именно он нам и понадобится. Итак, нажимаем «Начало работы с AdWords». Здесь нам предлагают создать аккаунт в Google и пройти несколько шагов. Итак, нам предлагают у меня есть адрес и пароль, который я использую в службах Google. В данный момент мы используем Google Gmail и поэтому мы ставим Да, у нас есть. Мы хотим пользоваться одним аккаунтом для всех служб Google. Вы можете для каждой службы заводить отдельный аккаунт. Но ну, я думаю удобнее для многих, если будет один аккаунт для всех служб. Тогда вы можете спокойно переключаться из одной службы в другую. Я лично отмечаю, я хочу использовать для AdWords уже существующий аккаунт Google. Мне предлагают ввести данные моего аккаунта. Вносим электронную почту пароль электронной почты и нажимаем войти. Я уже не попал. Вот, ошибся в параллель. Второе нам предлагает ввести наш постоянный часовой пояс для того, чтобы наша данная Данные совпадали с временем, когда мы хотим размещать свои объявления, либо проводить различные различного рода работы, связанные с Google AdWords. А также предлагает выбрать валюту, с которой мы будем работать э, при пополнении счета в Google AdWords, для того, чтобы размещать свои рекламные материалы. Ну, я оставляю гривну, мне это удобнее. Каждый из вас может выбирать удобную для него валюту. Нажимаем продолжить и последнее нам предлагают, чтобы мы посмотрели адрес электронной почты и нажали, нажимаем кнопку войти в свой аккаунт. Итак, у меня получилось зарегистрироваться в аккаунте AdWords. И надеюсь, что у вас тоже все получилось. До следующих встреч наших, в наших других, следующих занятиях. Пока.